Давай. Для, для снятия воздушного фильтра нам понадобится клещи для снятия хомутов пружинистых. Ну и плоские отвертки любого вида, которые могут помочь в этом деле. Первым делом снимаем вот этот хомут патрубок на турбину. Вот, второй хомут. двигаем в сторону разжимаем бросаем чтобы не потерялись так снимаем вот этот разъем этот разъем у меня поломан а нет вру для видео неудобно я вам покажу на вот этом разъеме все эти разъемы стандартные немецкие снимаются подобным образом для простоты сперва на него нажать потом поднять фиксатор кверху выщелкнуть чтобы он щелкнул и потом поднимаете кверху одновременно вот таким образом то есть нажать чтобы вот этот язычок расфиксировался и снять на паузу поставь. так продолжаем снимаем если идет тяжело можно его отверточкой чуть поднять бросаем снимаем воздушный патрубок вкладываем в сторону далее можно снять вот этот шланг он пустой на данный момент можно не снимать тут все зависит от того как я для себя его сниму отодвигаете хомут подковырваете и скидываете шланг далее два вот этих крепления Отщелкиваете, нажимаете, отщелкиваете. У меня они периодически выскакивают и теряются, поэтому я их уберу в сторону. Второй меня не вынимает. Для того, чтобы снять вот этот да. патрубок, который идет на забор воздуха в компрессор, надо вот это вот колечко вот. утопить, утопить. И тогда шланг снимается. Вот таким образом. Далее чуть отодвигаем эту штуку и вынимаем. Внизу она крепится на вот этих защелках. Вот сюда. Снимаем воздушный фильтр. Ну и кому надо, пылесосит. Вот эта вещь снимается. На себя вытягивается по салазкам пылесосится, вытирается, собирается все в отдельном в обратном порядке.